Всем привет, друзья! На связи Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас интересная тема, как избавляться от тревожного невротического мышления. И в первую очередь здесь нужно понимать, как это формируется, как это возникает. Ну и исходя из этого, мы сможем разобраться, как от этого избавляться. Поэтому смотрите это видео до конца, оно вам будет крайне полезно, но сразу предупрежу, что вам может не хватить одного просмотра, вам придется его пересмотреть, потому что многие вещи вам будут с первого раза, может быть, не очень понятны. Итак, в первую очередь давайте определимся, что тревожит нас всегда ситуации неопределенности. Смотрите, допустим, я что-то планирую, и я не знаю, что у меня ждет в будущем, это неопределенность. И если я вижу негативный сценарий в будущем, возникает страх. Это и есть ваше тревожное мышление. Или, например, что-то у меня уже произошло, и я не понимаю, почему так произошло. И объясняю то, что случилось, какой-то одной пугающей причиной. И в то же время у меня также возникает страх. Это тоже ситуация неопределенности. И дело как раз в том, что невротическое тревожное мышление – это то, как вы воспринимаете такие ситуации неопределенности. Вы живете в режиме реального времени, здесь и сейчас. Но каждый день что-то планируете на будущее и сталкиваетесь с ситуацией неопределенности. Каждый день что-то вспоминаете из прошлого и не понимаете, почему так произошло, и тоже сталкиваетесь с ситуацией неопределенности. И вот чем больше таких ситуаций неопределенности в жизни, тем больше тревожных ситуаций в вашей жизни, собственно, будет. Теперь давайте определимся как же сформировалось такое тревожное мышление? Потому что, чтобы понять, как от этого избавиться, нам нужно понять, как это сформировалось. Собственно, раньше, когда вы что-то планировали, вы могли считать, что все будет хорошо. И раньше никакого страха не было. Откуда же тогда взялось вот это негативное восприятие? Дело в том, что в жизни происходят всегда разные ситуации. Много в жизни произошло реально хороших моментов, которые позитивные, Но также в жизни произошло много негативных моментов. И вот получается, что чем больше в жизни происходило негативных моментов, тем больше эмоциональная значимость у этих моментов возникала То есть грубо говоря, если я когда-то ездил там тысячу раз на машине и в какой-то раз я попал в аварию То этот случай с аварией теперь влияет на мое восприятие ситуации неопределенности, когда я собираюсь ехать в дальнюю поездку Теперь я собираюсь ехать в дальнюю поездку, если раньше я считал, что все пройдет хорошо, потому что много раз так происходило. Но однажды попав в аварию, я теперь буду видеть негативный сценарий. А вдруг я опять попаду в аварию, и у меня будет возникать страх. Получается, то, что мы ну, как бы берем точку зрения с негативных ситуаций с прошлого, и через них уже смотрим на свое будущее и приводит нас к тому, что раньше мы думали, что все пройдет хорошо, а теперь думаем, что все пройдет плохо. И вот таким образом мы начинаем каждый раз сталкиваться с тем, что мы на основе предыдущего негативного опыта начинаем негативно воспринимать такие ситуации неопределенности. И это формирует наше мышление в целом. Надеюсь, вам сейчас стало более-менее понятно. То есть. У нас происходило в прошлом хорошее и плохое. Мы запоминаем как бы эмоционально более сильно запоминаем плохое. И на основе этого плохого ориентируемся на то, что происходит дальше. Или, например, на будущее, или на то, что уже произошло. То есть, например, если однажды я упал в обморок, то, допустим, теперь, когда у меня что-то качнуло, я могу считать, что вдруг повторится ситуация с обмороком. То есть раньше, когда я не падал в обморок, я бы считал, что у меня сейчас все пройдет, но так как у меня есть негативный вариант, что произойдет что-то плохое, то я начинаю воспринимать это так. Причем, даже это не так важно, ваша ли это ситуация. Вам могли рассказать, человек рассказал о том, что он все время падает в обморок. И это вас так впечатлило, что вы теперь так воспринимаете эти ситуации. Получается, значит, здесь есть два компонента. Первое. Наша специфика восприятия ситуации неопределенности. Второе – это негативные ситуации из прошлого, через которые мы смотрим на будущее. Для того, чтобы избавиться от негативного невротического мышления, нам нужно просто-напросто научиться правильно воспринимать эти ситуации неопределенности. На сегодняшний день мы используем свой опыт для оценки ситуации неопределенности, а нам нужно использовать нечто больше. И я предлагаю вам внимательно слушать, потому что я дам вам решение. Это решение я открыл очень уже давно и им пользуюсь в своей работе. Я назвал это «Закон совокупных причин». Он звучит так, что все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. То есть, чтобы в этой жизни что-то случилось, перед этим должны совпасть причины, которые в сумме приведут к этому событию. Это все, все, что нас окружает, происходит по этому закону. Посмотрите на мои очки, чтобы они сейчас на мне были, совпало огромное количество причин. Мы придумали это, разработали, собрали, я сходил в магазин, сдал зрение, купил эти очки, мне не доставили, приехали, я сходил в этот магазин снова, и я их ношу, у меня проблемы со зрением. Все эти причины в сумме привели к тому, что я в этих очках, и плюс форма даже, она идет мне, другие формы плохо идут, мне это больше понравилось. Это все причины, которые в сумме привели к тому, что я в этих очках. Так можно сказать про все в этой жизни. Теперь, если все происходит по совокупным причинам, в зависимости от того, какие причины в будущем совпадут, такой вариант в будущем произойдет. Значит, в будущем возможно огромное количество вариантов, потому что каждый вариант это своя комбинация причин. То есть, какие причины совпадут, такой вариант произойдет, значит, возможных вариантов множество, потому что комбинаций причин множество. И вот таким образом мы сейчас с вами научились а иметь ориентир в правильном восприятии ситуации неопределенности. В будущем множество вариантов, не только плохой и хороший, из-за которого, собственно, возникает страх, а от плохого до хорошего множество вариантов. Как только человек видит все эти варианты, он начинает спокойнее воспринимать будущее. Также мы можем сказать, что чаще всего в будущем происходит не хорошее и плохое, а что-то среднее. То есть чаще всего происходит промежуточный варианты. И это позволяет вам правильно воспринимать любые ваши планы на будущее, видя возможные варианты и понимая, что наиболее вероятен промежуточный. Это позволяет вам из этой ситуации неопределенности, когда я не знаю, что будет в будущем, сделать определенность. Я знаю, что есть пол вариантов плохого до хорошего и скорее всего произойдет промежуточный. Это и есть ваш ответ на эти ситуации неопределенности. Это позволяет вам спокойнее относиться к этим всем ситуациям, всем своим планам на будущее. Когда же мы говорим о том, что что-то произошло, страх возникает тогда, когда вы это объясняете одной пугающей причиной. Но если вы находите совокупные причины в любых произошедших событиях, вы начинаете их воспринимать спокойно, нейтрально или естественно. Так работает наше восприятие. Я вам сейчас приведу небольшой пример. Смотрите, вот раньше, допустим, люди, когда видели молнию в небе, они боялись, считая, что это гнев богов. Они боялись, что сейчас боги спустятся и накажут их за какие-то их правильности. Страх был связан с тем, как они воспринимали это природное явление. Спустя время люди с помощью физики научились понимать, как эти природные явления происходят. И они, объяснив совокупными опять же причинами, то есть раньше человек объяснял молния, гнев богов, одна пугающая причина, и возникал страх когда люди стали понимать совокупные причины, высокие содержания, там, озона, а, там, там какая-нибудь электрическая проводимость, там, тока, все вот эти вещи, когда они начали объяснять с точки зрения физики совпадение ситуаций, при которых возникает гроза, люди перестали бояться этого, потому что уже не могли объяснить это как гнев богов. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, что тот же самый смысл, должен быть переложен на все ваши ситуации. Ведь это ваше узкое черно-белое восприятие приводит к страху на эти ситуации и к невротическому тревожному мышлению. Как только вы начнете правильно воспринимать эти ситуации неопределенности, используя закон совокупных причин, вы научитесь менять свое восприятие к отдельным ситуациям, а каждая отдельная ситуация, к которой вы изменили восприятие, будет создавать у вас естественное восприятие и правильное мышление. Правильное мышление – это тогда, когда в ситуации неопределенности, когда вы не знаете, что будет в будущем, или не понимаете, почему так произошло, у вас нету страха. Для того, чтобы это не было, вам нужно знать варианты в будущем и понимать совокупные причины произошедших событий. Представьте, что с человеком что-то произошло, например, с каким-то вашим знакомым с ним что-то случилось плохое, и вы автоматически, не понимая это, переживаете, что у вас это повторится, так же, как и у него. Но когда вы понимаете, что у него были свои на это совокупные причины, и понимаете, какие именно, тогда вы понимаете, что этих причин у вас нет. И тогда вы не сможете уже связывать две эти ситуации. То есть, грубо говоря, если вы слышите, что что-то с индейцами произошло плохое, вы не переживаете, потому что вы адекватно понимаете, насколько разные у вас с ними причины. И поэтому мы должны сделать то же самое в любых других ситуациях. Главное здесь именно то, что работая в направлении, используя закон совокупных причин для правильного восприятия ситуации неопределенности, вы навсегда меняете свое мышление и перестаете реагировать страхом, и перестаете использовать невротическое тревожное мышление. И, соответственно, это позволяет вам чувствовать себя спокойно в любой ситуации неопределенности. Напишите вопросы, если что-то было непонятно. Возможно, я сниму еще видео, чтобы раскрыть более подробно эти темы. Всем пока.